Вся безразличными, мы пины неприлично. Я кусаю защиту, твою, и картинка вторичная Наша связь безграничная Не пиши мне публично Наши мысли всегда идентичны Здесь моя музыка, здесь мой танцпол Я прячусь под звуками этого города Дай мне привкус, колы со льдом Так неосмысленно, пока мы молоды Я танцую в ритме твоем Мне кажется, даже стены все слышат Путь, что будет, когда мы вдвоем О -о -о. Это пламя между нами Словно моя награда Кажемся безразличными Мы пьяны неприлично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 Наши мысли всегда идентичны Здесь моя музыка, здесь мой танцпол Я прячусь под звуками этого города да мне привкус, колы со льдом Так неосмысленно, пока мы молоды Я танцую вредный ритме вдвоем Мне кажется, даже стены все слышат Путь, что будет, когда мы вдвоем О -о -о. Это пламя между нами Так опасно и прекрасно я вижу это солнце, где рассветы и закаты, и ты словно моя награда.